Второй сезон литературного конкурса для начинающих писателей, первая глава, пятый видеодневник конкурса. На второй этап конкурса оценки жюри допущено 58 работ. Ранее мы говорили о 70 работах, однако 12 человек, к которым мы пошли навстречу, так и не смогли выполнить все условия конкурса. Кто-то не прислал свою фотографию, кто-то контактные данные, а кто-то просто не смог сделать отрывок на 12 тысяч знаков. Жюри уже начало свою работу и приступило к оценкам присланных произведений. Ну что ж, дорогие друзья, мы можем уже сделать какие-то оценки э, тех работ, которые прислали нам на конкурс, и э, хотелось бы, чтобы к этим оценкам отнеслись э, э, спокойно, с определенной долей понимания, и не восприняли это как некую жесткую критику, но как пожелания и советы к дальнейшему творчеству к работе. Мы э, члены жюри не знаем имена авторов которые присылают нам эти работы мы можем судить и э, произведения только по наименованиям то есть по названиям каждый член жюри дает свою оценку каждой работе да или нет для прохождения в финал необходимо не менее трех положительных оценок от пяти членов жюри. Самые интересные оценки мы покажем в видеодневниках. Татьяна Фалалиева, главный редактор издательства ⁇ Регистр ⁇ которая занимает кресло издателя в жюри литературного конкурса, уже дала некоторые оценки работы. Еще очень привлекают в этом произведении речь, язык. Очень богатый э, язык, богатая образность. Э, буквально при этом текст э, не, не переполнен метафорами, какими-то стилистическими оборотами, что будет происходить дальше, как эти линии переплетутся. То есть это очень интересная история. Э, произведение очень понравилось, тревки очень понравились. Я думаю, что оно пройдет финал. Спасибо. Этот автор может найти дальше и участвовать в сценарии произведений. Поэтому вот в Спасибо. Так звучит и выглядит положительная оценка жюри. Нужно набрать не менее трех таких оценок, чтобы работа попала в финал. Ну, я не могу! А здесь уже этот Стивен Кинг. Дверь, да, потому что громыхает. Вот обязательно туда надо лезть, там, где громыхает. Как будто бы непонятно, что там опасность. Я не считаю, что, да, я не считаю, что э, это произведение достойно этих технику. Так выглядит отрицательная оценка. Если больше, чем двое членов жюри дают красный свет, работа в финал не попадает. На сайте проекта 3 w 1by можно просмотреть озвученные результаты голосования в итоговой таблице на странице оценки жюри. Результаты в таблице будут обновляться по мере публикации видеодневников конкурса. Конечно, нет возможности подробно озвучить абсолютно все оценки, однако наиболее интересные вы точно сможете увидеть. На странице оценки жюри вы можете проследить за ходом голосования жюри. Серая отметка означает, что член жюри дал работе свою оценку, но пока она неизвестна, так как не было озвучено в видеодневнике. Зеленая – член жюри проголосовал за выход в финал. Кликнув на оценку, можно просмотреть видео. «Красная» член жюри проголосовал против выхода в финал. Кликнув на оценку, также можно просмотреть видео. Для выхода в финал на читательское голосование в конкурсной работе необходимо набрать не менее трех положительных или зеленых отметок. Следите за нами в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, на телеканале YouTube и в Твиттере. Удачи вам и до встречи в следующих видеодневниках.